Голубой Серебром по ветру По сердцу серпом И вороном моя душа Взлетит над тобой Серебром По ветру по сердцу Серпом И сиреном моя душа Взлетит над тобой ТЕЛЕФОННЫЙ mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.